как ты.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 тема за последнее время это новый остров на борьбе херпы вот примерно его начальный план разработки на данный момент конкретно скриншот вот этого острова который ты сейчас видишь на своем экране как говорят сами разработчики это не финальный вид данного острова судя по всему на нем будет гораздо больше каких-то интересных локаций сейчас мы с тобой можем наблюдать здесь уже какие-то дороги в верхней его части присутствует развилка в самом нижнем левом углу присутствует тот самый гоночный трек кстати вот его пару Новых скриншотов, но ну, а немного правее внизу присутствует новый целый какой-то поселок. И судя по всему, этот поселок будет именно элитным, ведь на нем будут присутствовать вот такие крутые участки и дома. На данном скриншоте мы с тобой видим огромный участок, огромный двухэтажный особняк, здоровенный бассейн и целых две вертолетных площадки. Весьма неплохо, не правда ли? Как говорят сами разработчики, все дома не будут одного типа, они будут иметь довольно жирную разновидность. К сожалению, это пока что все, что я могу тебе показать касаемо будущего вот этого нового острова, нового города. Кстати, напиши в комментариях, как ты думаешь, какое будет носить название данный остров, данный новый городок. Ну а также я хочу тебе показать пару новых автомобилей. Как я тебе уже говорил ранее говорю всегда, я особо не разбираюсь в автомобилях, конкретно в их марках. Так что я тебе просто покажу новые скриншоты. И если ты угадал, что это за автомобиль. Напиши мне в комментариях его марку и модель. Вот такой вот Volkswagen, который разработчики уже сливали в своей официальной группе ВКонтакте. Но я тебе хочу сказать то, что все новые автомобили будут иметь как минимум два вида тюнинга. А некоторые даже и три. Данный Volkswagen нам показали уже в нескольких разновидностях тюнинга. Довольно неплохо выглядит данная тачка. Я думаю, она будет относиться к среднему классу, а именно к обычным иномаркам. Явно не к премиум автомобилю. И вот еще вот такой вот есть автомобиль. Честно говоря, не знаю даже его марку. Мне напоминает это старенькую Хону опять же если ты знаешь что это за тачка поправь меня в комментариях здорово то что разработчики решили сейчас добавлять абсолютно на каждый новый автомобиль сразу несколько разновидностей тюнинга потому что на барвихе присутствуют тачки на которых к сожалению до сих пор нет никакой прокачки по ее внешке сейчас разрабы стали уделять этому особое внимание на этом к сожалению пока что все но уже в скором времени я тебе покажу еще больше новых скриншотов касаемо данного грядущего обновления ну а что ты думаешь по данному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 Stop it. No, I ain't stopping, homie. Regardless, uh huh. And I ain't stopping, no, I ain't stopping. I'm just getting started. Let's go. My skin is pale, but I'm a black sheep riding through the city. Satan in the backseat, ah hey, yo, that's me. I run it like a track meet. I'm a rap fiend. I set the bar high like an athlete. A step in the boots and Zach gonna drop that.